Люди, у которых есть предназначение, они это обычно видно mm -hmm. с самого детства, и от собственной судьбы им никуда не деться, но все остальные вот, в этом отношении в большей степени свободны. Самое главное предназначение у человеческого сознания здесь это выжить, но не просто выжить, а выжить в постоянно меняющихся обстоятельствах. И чем дальше мы с вами идем, тем быстрее меняются эти обстоятельства. Значит, на человека накладывается как бы дополнительная нагрузка, дополнительная миссия с точки зрения игры научиться перепрограммировать свое состояние быстрее, чем меняется реальность. Вот задача. Но она не индивидуальная. Это задача общая для всех. Это задача общая для человечества. И начинается игра стремлений. Кто первый научится быстро перепрограммировать свое сознание до того момента, когда все рухнуло. Или, наоборот, все построилось. А поскольку темп развития и темп изменений сейчас все с каждым днем, все быстрее быстрее и быстрее, то от человечества требуется научиться изменять свое сознание, как минимум не задерживаясь в этом самом темпе, а может быть даже и превышая его. Таким образом выжить в постоянно изменяющихся условиях. И уметь считывать эти условия это единственная миссия для человечества, это абсолютная канва для всех. А вот как ты будешь реализовывать вот эту свою миссию, и насколько ты быстро ее достигнешь, и насколько ты быстро созреешь и каким способом, это уже, что называется, твоя личная индивидуальная задача, какую ты себе док миссию возьмешь, в какой форме это будешь реализовывать, так и пойдешь. В любом случае выиграет тот, кто первым дойдет до финиша. Вот такая игра. И нагружать себя какими-то особыми сложностями, это обречь себя на неудачу, потому что сложности это кандалы, которыми вы нагружаете себя постоянно, всякий раз придавая себе излишнее значение или своей миссии. Какое-то излишнее значение. Поверьте, если в этом мире должно что-то произойти, оно произойдет, а вы будете его реализатором или кто-то другой, не имеет никакого значения. Вся система она имеет защиту, что называется, от дураков, да, то есть от, от сложного человеческого разума, который то хочу выполнять миссию, то не хочу выполнять миссию, вот сейчас будем мы на тебя оглядываться. Да. Эта программа миссия она свободна для всех. Хочешь сам ее себе пиши, хочешь модулем готовым, бери. Ты, самое главное, результата достигни, приди к финишу первым, то есть научись выполнять задачу быстро. Вот это, по сути, и есть игра стремления, и каждый эгрегор дает своему подопечному различные модули, как бы этого достичь. То, что он там написал внутри самого себя, он распределяет на всех своих подопечных. Кто-то ухватывает, кто-то начинает привередливо рассматривать, какая-то миссия у меня не такая, какая-то вот у него миссионерский будет. Миссия у какая-то погрызанная, такая, ее, по-моему, уже кто-то ел, кто-то ее уже реализовал. Ну, разные люди бывают. Но чем дольше ты рассматриваешь, тем больше ты, дольше ты тормозишь на старте, тем медленнее ты придешь к финишу. На твою сложную духовность никто тоже смотреть не будет, если ты при этом притормаживаешь в результате. Сложная твоя духовность нужна только самому тебе. И чем больше ты влюблен в самого себя, тем сложнее духовно, духовнее ты становишься. Но тем позже ты придешь к результату. А это значит, что ты будешь числиться в проигравших со всей своей сложной духовностью. Сложная ваша духовность нужна вам для своего собственного развития. Я не призываю вас от нее отказаться и стать примитивными существами. Но мне бы хотелось дать вам инструмент, который позволит вам при этом, при всем, при всей вашей сложной духовности, достигать результатов, минуя как бы, То есть духовность духовности, а да, результативность результативности. И вот есть, ну, так наверное как-то все-таки поэффективнее будет. А для этого еще раз повторяю, в третий раз, надеюсь последний человек это программа. Его сознание и взаимодействие с другими людьми это программа. если мы попробуем себя разобрать как программу, то нам будет значительно проще в дальнейшем сохранить свою вот эту вот глубинную духовность. И еще раз поверьте, Ваша глубокая духовность никому кроме вас не нужна. В окружающему миру от вас нужен результат. Если вы будете результативны, имейте какую угодно духовность, хоть глубокую, хоть мелкую, хоть какую угодно. Главное, чтобы это не мешало результату. Вот как совместить соленое с горячим да, и как сохранить и то, и другое нервое пытаясь растворить это в нерастворимом и себя в окружающем пространстве, и будет наша с вами задача на уровне пятого.